Добро пожаловать в обучающий урок про гормон щитовидной железы кальцетонин. Его основной функцией является снижение уровня кальция в крови. В нашем случае мы рассмотрим щитовидную железу, а в частности парафолликулярные клетки щитовидной железы. Этот конкретный тип клеток в щитовидной железе несет ответственность за секрецию кальцетонина. Первоначально уровень глюкозы и кальция в крови повышается, и это обнаруживается парафолликулярными клетками щитовидной железы. Ответом на это является синтез кальцитонина в парафолликулярных клетках. Затем гормон попадает в кровь, которая циркулирует по шоссе кровеносных сосудов в костной ткани где она будет иметь два эффекта. Во-первых, это уменьшать активность остеокластов. Остеокласты – это клетки, ответственные за разрушение костной ткани и высвобождение кальция в кровоток. Второй этап заключается в повышении активности остеобластов. Остеобласты являются костными клетками, которые активно строят кости. Таким образом, они захватывают кальций, находящийся в крови, и транспортируют его в костную ткань. Вследствие чего уровень кальция в крови падает. Это должно вернуть нас к гомеостазу. Если уровень кальция в крови начинает расти, то снова пункт фолликулярной клетки отвечает секреции кальцитонина, снова вызывая уменьшение остеокластов и увеличение остеобластов, которые в конечном счете будут брать кальций из крови и помещать его в костную ткань. При гипоактивности кальцетонина развивается остеопороз или ослабление костей, потому что слишком много кальция остается вне костной ткани. Кости мышечной группы сами будут возбуждены, и пациент может чувствовать беспокойство. Когда кальцитонин гиперактивен, Недостаточно циркулирующей крови кальция, и поэтому мы получаем состояние литаргического сердца, потому что оно требует кальция для сокращения активности наших гладких мышц. А если этого не будет, то скелетные мышцы сами по себе будут слабыми.